Салют мои подписчики! И сегодня под микроскопом нашего канала пекинская капуста, но не обычная, а фиолетовая. Видите? Я увидела впервые такую капусточку, решила ее купить и попробовать. И сегодня приготовим из нее салат. Для этого мне понадобится половинка. Это капусты, дайкон и фиолетовый лук. Половинка луковицы понадобится. Итак, начинаем приготовление. Лук нарезаем вот такими тоненькими-тоненькими, видите, пластиночками. С помощью вот такого фигурного ножа нарезаем дайком. Соль добавляем по вкусу. Заправляем салат подсолнечным маслом. Вот такой салатик у нас получился. Цвета баклажан. Очень легкий, простой. Из простых ингредиентов. Кстати, очень даже полезных. Такой салатик подойдет как на завтрак, так и на ужин. Кому понравился мой рецепт, ставьте лайки, пишите комментарии. До новых встреч! Всем вкусного дня! Пока-пока!